Всем привет, с вами Криперплей, и это вторая часть игр для слабых ПК. Поехали! Открывает наш шноб Сириус м 2. Это полноценное продолжение истории о защитнике всего человечества. Сэмми Стоуни, который в одиночку противостоит инопланетным захватчикам, возглавляемых самим главным владеем всей вселенной. Менталом, вам предстоит по-новому взглянуть на борьбу со злом, Для вашим вашем будет не только мощнейшее оружие, но и тактика, смекалки и даже юмор. Злые пришельцы поработили Землю. Их орден нескончаемый и беспощадный. Судьба галактики в очередной раз висит на волоске. Такую нехитрую сюжетную затравку предлагает нам Halo 3. Новая часть знаменитой игры в студии Benji вновь сведет нас с бесстрашным воином Мастером Чифом и расскажет завершающую часть истории его противостояния вторженцам. Игроков ждут захватывающие одиночные режимы традиционно безупречья в сетевой мультиплеер. Толпы врагов, жаркие перестрелки. И все то, за что любят в Хейло миллионы геймеров по всему миру. Третье место. Max Payne 2. Компьютерная игра в жанре шутера, в котором игрок выступает в роли Макса Пейна. Первоначальным оружием игрока является пистолет. В процессе игры появляется новое оружие. А также в руки можно брать два пистолета, что очень круто. Также, что очень здорово, игра есть на андроиде. В общем, все как вы любите. На втором месте игра Half-Life 2. Это классический шутер, выполненный от первого лица получила высочайшие оценки многих авторитетных изданий. Помимо этого, игра собрала более 53 наград и 23 титулов. Игра очень интересная и советую вам в нее поиграть. На первом месте Assassin's Creed 1. Компьютерная игра в жанре средневекового приключения. Действие игры происходит параллельно в 2012 и 1191 годах, в первом случае главным пропагандистом является бармен Дезмонд Майлз, похищенный учеными корпорации Амстерн и Инстерстрис при помощи аппарата под названием Анимус. Они пытаются восстановить фрагменты жизни далекого предка Дезмонда Ассасина, действующего в эпоху крестовых походов, чтобы получить некую необходимую им информацию. Огромное спасибо тебе, что досмотрел этот ролик до конца, поставил лайк и подписался на канал. Скоро тут будет еще больше таких видео. А пока что, пока!